просто не знаю, как лучше уже и держать этот свой телефон, чтобы не получилось опять кверх ногами. Ой, вот и праздник пришел. А облачность такая расплошная, и ничегошеньки не поменялось. Иду сейчас я на балкон взглянуть нашу улицу и вы вместе со мной увидите если кто зайдет смотреть сколько снежка у нас осталось практически у нас ничего не осталось время сейчас 20 минут третьего дня все так же темно без солнышка хотя Праздник пришел. Ну вот, посмотрим, что внизу. Внизу опять уже просвечивает травка. А вот там направо, где кончается канал, дальше за этой полоской, пройти метров 50, начинаются дюны и Балтийское море. Я всех вас от души поздравляю. Пусть даже хмурые. И не весело, может быть, выглядит эта наша улица на берегу Балтийского моря, почти крает лепые. Но я желаю вам всем от души счастья, счастливого, светлого Рождества, чтобы ничто вас не омрачало, чтобы радость жила в вашем сердце и еще самое главное, чтобы всегда была надежда и убрался от нас этот коронавирус. И мы забыли про него, как про какой-то неприятный сон. Всем счастья, всем удачи, всем радости и любви.